Эй, тебе нужна компания на вечер. Куда спешит, твоя милая попочка? Документы? Ты выглядишь как кусок гребаного мяса. Не смотри вниз. Пора спасаться. Система перезагружается. Просыпайся, огребанный самурай. Нам нужно сжечь город. Это... Боль? Ты чувствуешь себя счастливым, Панк? Субсидры озвучил Китсон. Спасибо за просмотр!